Здравия, друзья, на связи Мошкин Владимир. В последнее время я много записываю видеороликов там по 5, по 6 бывает в день, потому что большие потоки разной новой информации, разного опыта, практик приходят от людей. И чтобы не, ну, не было так, что я сам прочитал. И потом кому-то пересказывать, там, тратить на это кучу времени, проводить встречи. Я решил записывать всю информацию, которая так или иначе полезна, сразу же на видео. То есть вот мне прислали, я прочитал, название интересное, включаю запись и сам впервые читаю как бы, подробно этот материал. Но записываю параллельно на видео и выкладываю в интернет. Поэтому подписывайтесь на канал. Дальше будет много еще всяких интересных материалов. Давайте будем просвещаться правовой грамотности вместе. Письмо «Имперский траст». Здравствуйте, Татьяна. После прочтения последней статьи вопрос-ответ к материалу «Революция на улице, снайперы на чердаки" возникло множество вопросов. Если честно, почти ничего не поняла. Как будто по китайски читала. Если можно объясните, пожалуйста, что такое имперский траст? 1612 1912 год, то есть 200 лет, ой, 300 лет. Не нашла нигде информации по этому поводу. Что такое траст? Новый мировой порядок, подписанный Сталиным в 1943 году. Не на встрече Левтегиарни с Черчиллем и Рузвельтом это произошло? Для восстановления РСФСР в прежних границах необходимо вернуть ей какие-то территории, переданные Украине, так я понимаю. Тогда какие территории были переданы в состав Украины в феврале-марте 1918 года и кого, кого вы называете жуликами? Буду очень признательна за разъяснение по данным вопросам. Татьяна, постараюсь коротко ответить. Имперский траст 1612-1912 год. Это эмиссия мировых денег, произведенная под активы России после захвата власти вне агентами Ватикана. Так называемыми романами. По сути даже не православными, а католиками лютеранами, поставленными Ватиканом по тайному сговору с боярами, западниками и синодом. После учреждения Ватиканом в России империи по римскому праву, праву Рима, в результате нескольких, в том числе и неудачных попыток захвата власти в русском царстве Рюриковичей, Бикбулатовичей и самые первые известные попытки этих оранжевых революций Лжедмитрий I и II. Имперский траст. Как эмиссия мировых денег существовал, как и иные трасты, эмиссии в рамках первичного божественного тысячелетнего траста с 1302 года, который сейчас закрыт, 24 декабря 2016 года. Общее для всех трастов закрытие идет с 2006 года в связи со смертью главного выгодоприобретателя, первую страницу завещания, которого я публиковал ранее. Давайте перейдем по этой ссылке. Так, ну это можно в следующем уже публиковать видео, сами прочитаете. Божественный траст был и пока есть основа всего существующего миропорядка. В 1302 году страна, практически захватив полмира и определил новый мировой порядок, учредив божественный тысячелетний траст и создав единую мировую финансовую систему, для исполнения администрирования нового мирового порядка и этого траста и прочих трастов внутри него он определил свой трон ватикан главные учетные планирующие организации как мировые цк госплан казначейство и езуитов как свое мин мин экономики евреев менеджерами и банкирами а инквизиторов как аудиторов мировой финансовой системы, плюс тайные организации, общество на подхвате. В рамках этой новой системы были определены циклы производства, эмиссии мировых денег, сроки, особенности их учета и, сан... нации, и санации. Было определено, что циклы эмиссии мировых денег будут называться трастами, то есть периодами, когда чьи-то активы используются для обеспечения эмиссии в общем мировом балансе. Было решено, что будут имперские 300-летние трасты, золотые государственные по 99 сто лет, церковные имущественные по 72 года и промежуточные локальные внутренние по 25 лет. Создав Российскую империю, Ватикан создал управляющую единицу субъект управления, которая получила в управлении фактически местные активы России, объект управления но без права предыдущей управляющей единицы субъекта, трона русского царства, Рюрики Биббулатовичи, за которой сохранились законные права на все аннуитенты от его существования за тысячи лет и права от наших предков за все пятьсот шесть лет на сегодня. Империя – правовая форма юридического лица с самым долгим сроком существования в римском праве – триста лет. Остальные по 99-100 лет. Царство есть форма выражения естественного высшего права суверенов, и она бесконечного времени. Здесь пример <coughs> Агитки за восстановление монархии с оговоркой, что Майкл Кенский на эту роль никак не подходит, но не пишет истинную причину. Так, Перейдем, посмотрим. Восстановление в России монархии нужно не только русскому народу, но и британской короне. Так, открываем эту ссылку. Наше дело правое, мы победим Винзоры и российский престол. В новейшей российской истории проделано до столетия отсчета от 17 июля. Так, ну это читаем, почитаем потом. Так, и вот эту ссылку. Mm. <coughs> Читаем дальше. А причина простая. Макл, Майкл Кенский потомок более Рюрикович, чем Романова, Что позволяет ему восстановить русское царство и послать Ватикан вместе с Ротшильдом и их долгами куда подальше. Взыскать с них по максимуму, обанкротить и вообще ликвидировать. Вопросы крови самые сложные в мире, Булгаков писал в мастере Маргарита. То, что автор считает, что на роль царя не подходит Игоша Гугетсойлерн, существа споры не меняет. Главное избежать восстановления СССР или русского царства, где суверен советский народ или русский народ. Автору же все средства хороши, лишь бы окончательно отобрать у граждан СССР суверенитет. Когда дело шло к завершению трехстолетнего траста и полному банкротству, последний император из династии Романовых Николай II вложил золото в создание ФРС, получившую период эмиссии 99-100 лет. Активы, полученные ФРС в управление, и стали основой эмиссии мировых денег на 100 лет. В 1943 году Сталин подписал траст «Новый мировой порядок» на 72 года, но в связи со смертью уходом Гравета, учредителя и бенефициара базового тысячелетнего траста, этот глобальный траст 1943 года стал последним. Никакой новый невозможен, то есть тысячелетний траст закончен раньше и навсегда. Сейчас идет библейский Армагеддон, суть которого итог и аудит мировой финансово экономической и политической системы. То, что описано в Библии в и наказательным языком. Все знаки и знамения, которых ждали теологи, уже произошли. Поэтому сейчас возникла неразбериха и паника в мировых финансовых институтах. Для продления статус-кво заинтересованные лица даже создали фальшивого гравита и спрятали его на острове Гуам. Угроза Ким Чен Ына направить ракету в сторону острова Гуам воспринимается правящими кругами США как угроза всему существующему мировому порядку. Но что делать? Никто не знает. ФРС закрыта с 25 декабря 2013 года и находится в стадии ликвидации баланса. Фактически ФРС разделена на четыре части. ФРС первое, как не использование на аннуитенты Романовых. Потому как условные Ротшильды Рокфеллеры свою долю в ФРС давно проели и влезли в долги. А их марионеткам типа Маша Гегогенцоллер. Ах, как хочется их забрать. Да и другим жуликам, которые ведут борьбу со восстановлением империи Романовых. ФРС-2. Государство США с нулевым балансом. ФРС-3. Держатель ликвидационного долгового баланса во главе с Елен, где все долги Ротшильдов, Рокфеллеров, Ватикана и прочие. ФРС-4. Площадка сводного встречного баланса по итогам траста НМ-порядка под прямым управлением СС. Все эмиссии мировых денег, произведенные после этой даты 25 декабря 2013 года, в том числе и замена изношенных долларовых купюр на новые, абсолютно незаконны, что понимают руководители ФРС, стараясь не давать лишних поводов для уголовного преследования. Вот свежий пример. Министр финансов США неудачно подписал новые долларовые банкноты. Министр финансов США Стивен Мнучин констатировал, что ему нужно было лучше стараться, оставляя подпись для новых однодолларовых банкнот, которые поступят в обращение в декабре. Как правило, подпись главы Минфина на купюрах выполняется красивым курсивом. Мнучин подписался неизящными печатными буквами. «Моя подпись останется на однодолларовых купюрах навсегда, раз это так. То я подумал, что мне следовало подписывать лучше», – цитирует чиновник ТАСС со ссылкой на местные СМИ. «Кажется, Стивену...» Мнучину надо научиться писать курсивом. Прокомментировал подпись на своей странице в Твиттер член законодательной ассамблеи штата Нью-Йорк Джефф дайн Овец. Все ищут выход из капкана ФРС. 14 сентября Так. Китай и Индия выкупили все золото с лондонской биржи. 14 сентября 2015 года Китай и Индия выкупили все золото с лондонской биржи. Но выход пока не придумали. Траст. Новый мировой порядок. Это право на 72-летнюю глобальную мировую денежную миссию, подписанное Сталиным с мировыми мегарегуляторами в Тегеране в 1943 году по факту завершения предыдущего глобального 72-летнего мирового траста Великой Германии. По факту подписания траста НМП были заключены брент вудские соглашения в 1944 году и Сталин, СССР, как держатель миссионного актива, получил право на формальное на участие в них, в отличие от других стран мира, для которых они стали обязательными. По территории, переданные от РСФСР Троцкого в Украине до создания СССР, в 20-е годы прошло, прошлого века, как и про германскую интервенцию в РСФСР. Литовский мир. Предлагаю вам погуглить самостоятельно в интернете достаточно публикаций по теме. Ну вот, дорогие друзья, на этом данный видеоролик я заканчиваю. Здесь достаточно за вот эти 10 минут заложено пластов очень больших информационных, в которых придется нам разобраться. Либо вы разберетесь сами, читая этот материал, либо подписывайтесь на канал, следите за публикацией следующих видео. Но все на самом деле очень интересно. К тому, что я говорю к тому, что Апокалипсис уже в принципе наступил. И он э, наступил не как там какой-то ядерный взрыв или потоп. А он наступил ввиду того, что закончен траст в финансовой системе. Тысячелетний траст еще в 2013 году и поэтому сегодня лучше всего участвовать и разобраться с криптовалютой я рекомендую вам криптовалюту призм обращайтесь ко мне в личку информация будет под видео моим что такое призм У меня на странице тоже размещено Пожалуйста, разбирайтесь, вступайте Потому что криптовалюта На сегодняшний день в Ввиду вот этих исторических фактов Это новый мировой порядок Который будет Править по всему миру И чем раньше вы это освоите Тем быстрее все это поймете И будете так как говорится, на коне. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.